Добрый день, интернет-пользователи гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Данное видео про В данной клетке сидят две девочки и мальчик возрастом два с половиной месяца. Это практически точная цифра. Обнаружил такую проблему. Вот почулся из клетку. Ну, ладно. Вот мальчик сидит. Он начал... Где эта девочка? Вот эту девочку? Нет, вот эту. Вот девочка два с половиной месяца весом полтора килограмма. Пришла в охоту. Петля стала розовая, припухшая, ну все, она в охоте. Как это возможно? Возможно. В наше время, к сожалению, все возможно. Беги туда. Э -э нужно срочно убирать. Убирать я буду, конечно же, мальчика отсюда, пускай она растет. Это будет чисто мясо, и это никакого племя. Она маленькая, как, я говорю, архитозы. Э -э судя от того, что бывают такие ситуации, что, ну вот видите, э -э такие ситуации, что даже в два с половиной месяца крольчиха может прийти в охоту пускай она даже будет маленькая, там дряхленькая и все остальное. Параллельно сейчас покажу вам кое-что еще, что я запланировал сделать. Также хотел бы показать одну маленькую нюхал. Прочитал в одной интересной старой, старой, старой правда книги, пускай она будет и старая, но информация очень интересная. Смотрите. Здесь буквально сколько там? 14 дней назад или 12? Сейчас посмотрим на, на крольчат. Э, произошел акрол. Акрол э, был небольшой. Мне, конечно же, сразу сказали, что, э, как там говорят, э, серебро. Конечно же, это мешенка. Э, крольчат открыли глазки. Суть дела той методики. В возрасте 12-14 дней, когда крольчат открыли, ну, открыли глазки, мы достаем крольчат какую-то емкость конечно же чтобы вам это не видела желательно но в руках я видите держу и выбираем самых больших крыльчат ну два-три штуки то есть они все равно одинаковые не могут быть один сильнейший второй слабейший и у кого-то кому-то больше молока достается кому-то меньше интересная штука черники весь судила метода обозначаем на 10 ой 12 14 сутки их обычно ну йодом не будет видно черный а вот зеленку очень хорошо ушки или там голову ну пару точек ну главное чтобы мы могли через еще 10 12 дней посмотреть на результат идут ли эти в рост сильнее чем остальные или не идут вот сейчас Сделаем маленький эксперимент На этой мамке, от которой я хочу Получить приплод Мамка у нас мешанка, папка был панон Хороший панон Я отбираю сейчас гнезда 2-3 штуки самых таких мощных как это говорят но визуально все буду делать визуально я их отмечаю через 10-12 дней я смотрю там написано если они не увеличиваются в размерах а их кто-то пережать мы ставим точки уже там например две точки на других и смотрим дальнейшую картину для того чтобы поставить максимально лучший приплод ну, себе как это говорят мы ну, себе же не надо бежать ну вот такой эксперимента затеял пишите Хорошая, интересная методика, плохая, эффективная, неэффективная. Ну и что мне получится? Выберу себе все-таки хороших или нет. Или же все-таки нужно выбирать кроликов Три месяца. Хотя там написано, что желательно выбирать еще с раннего маленства. Всем-всем-всем пока. Подписывайтесь на канал, оценивайте данное видео. Серьезно, кролик с вами. Пока!